Всем привет! Еще раз продолжаем наши сегодняшние эфиры на Бомбарбе ТВ. Слетила я за фейсбуком странички Лен, Цыганок и Максима также. И вот узнали, что они вернулись недавно со своего путешествия на остров Хайнянь и готовы поделиться и рассказать свои эмоции и впечатления. Привет! Привет, привет! Где загар? Мы прятались, смысла, да? мы прятались под зонтиком э, Ну, начнем, скажем, с перелета, наверное, самого главного, да, что сколько лететь Ну, давай, да, перелет это все классно, но вот почему мы вот, выбрали ханянь? Именно потому что экзотики очень-очень да. много ну, Мы вот. смотрели еще в сентябре и просто по бюджету нам получалось на троих Это две недели в Китае на острове, да, то же самое, что и Египет вот на новый год. Если на две недели... Да, говори, если да. на две недели ехать. Вот. Поэтому Надеюсь, так... что если ты на... не написала в этом про свой фейсбук и не поделилась. У Я не очень активный пользователь Да ладно, дороги из Непала Ну вот... В общем, цена. Да, цена что-то новое. Как, ну, вообще новое для Украины. То есть это был Ну, в принципе, получился это первый перелет на Хайнань. То есть был 25 декабря в итоге, получается. Летели мы... Порядка 12 часов туда, то есть потом нужно, так скажем, немножко к этому подготовиться. Вот с одной до заправкой была туда у нас получается перелет. <prove>? <realised> сколько там где-то часа полтора была, была а до а, туда да. была в Алматы а, а назад вот, да, а назад в Индии то есть угу. там есть нюанс но в Индии всегда самолет стоит дольше потому что там им надо больше времени для оформления каких-то документов угу. вот поэтому ну, туда мы летели Boeing 737-800 там одна до заправка назад летели Boeing 737-700 было две до заправки еще в Грузии у нас была в Тбилиси посадка Тут назад мы летели 18 часов. То есть, не выходя из самолета. Да, не, не выходя. выходя ну, есть... Но у нас немножко люди порывались, так выйти, хоть воздухом подышать, но их вернули назад. Да, да, да. То есть, ну, не... ну, то есть, там кормят, два раза обед, снэйки. Даже три да, раза. Даже три раза, да. Просто... да. да. Голодными, да, не были. Да. В этом ну, плане ну, все нормально. Насколько комфортно какая-то авиакомпания, была, не было сколько насколько вообще комфортен был борт, понятное дело, до заправки, потому что это не 737 800, 800, это небольшие да, самолеты, вот это семерки, это стандарт, в принципе, тот, тот самолет, которым мы привыкли летать не на дальнем магистральные рейсы. Угу. Насколько комфортно вот такой малос? Ну, летели мы на sky Up, получается, вот. То есть, потому, в принципе, э, ну, не знаю, как бы, с одной стороны, долго ну, было. да. да. да то есть, Ну, как бы, не сказать, что комфортно, но не прям так утомительно. Мы да. старались побольше поспать, то есть, мы, мы даже иногда обед просыпали, нам потом, скажем, приносили. Что именно запомнилось, так это персонал, он довольно-таки отзывчивый, то есть, на любую просьбу, то есть, это все очень хорошо, там, помогали. Ну, у нас все, что нужно было на борту любому пассажиру, сразу мгновенно, то есть мы не делали. Ну и, кстати, вот по поводу уже по прилету, по визе, вот очень важно для наших всех путешественников, чтобы важно, чтобы ее заранее открыли, потому что это первый рейс летел, и человек 20 у нас на борту возвращали, то есть нужно заранее, получается, возвращали? Возвращали, возвращали не возвращ... открывать, не, не возвращали, другого. возвращали открыть визу, в плане оплатить ее, и плюс, ну, не сразу проходили, как мы, паспортный контроль, получается, а вот нужно было еще оплачивать, и там какие-то, скажем, ну, анкеты, анкеты, анкеты да. то есть там открывается групповая она бесплатна, это ну минимум за два дня нужно, чтобы агентство подало документы. Ну там ничего сложного, паспорт, да, и все. Кто как бы там забыл или опоздал, те туристы стояли. мне кажется, просто кто-то, да, вот не знал, получается. Мы ждали где-то полтора часа, так и не дождались. Трансфер, решили, что их автобус остается, мы дальше едем уже на трансфере. Китайцы так первый рейс встречали, все, знаешь, да, такой плакатом, все как положено. еще особенно если в аэропорт открывать, это тоже платно То есть это шестьдесят ну, долларов То есть каждый человек и ребенок Тоже оплачивает Как вы летели втроем? Как перелет с ребенком вот такой длительный? Ну, в принципе, она у нас молодец. То есть ей исполнялось как раз на день рождения тоже было 7 лет, получается. То есть, и, в общем-то, надо родителям подготовиться какими-то там, не знаю, мультиками, какими-то играми, сказками, книжками, книжками да. Ну вот. И плюс, ты знаешь, очень много было с маленькими детками. Я думала, что это мы так уже, скажем, в 7 лет решились, там в 6 лет ну, такое, там, да. дальние. Да, очень много было деток там 2,5, 3, 4,5. То есть в самолете, ну, возможно, еще что совпало, что новогоднее путешествие рождественское, то есть, в основном все ехали семьями, да. И очень много деток, в общем-то, даже, ну, по несколько раз все спали. Назад особенно такая была, ну, скажем, совсем ночная поездка. То есть, в основном все детки спали, как-то очень даже нормально. Ну, назад мы уже все со всеми разнакомились, то есть, да? часть людей ехала с нашего отеля, они себе уже тусили вот в проходе. <laughs> то есть, да, своя, своя была тусовка, скажем так. Так вот. что можно сделать, что перелет комфортный, хоть он и длительный, с да, заправкой, но ничего страшного в этом нету, и кормят, и все есть, и очень отзывчивые сами бортпроводники, и сам экипаж очень легко реагирует на просьбу. Ну, да, если понимать, что именно он не прямой, то есть он идет с посадки, если это все понимать и к этому подготовиться, там, то А был ли какой-то сюрприз, что будет посадка? А, ну, мне кажется, очень многие да, потому что многие видят, ну, прямой, прямой, как бы, а на самом деле, да, официально прямой это может быть, ну, вот с дозаправкой. Ну, у нас, по-моему, мы тоже думали, что прямой. Мы так прям не вчитывали, то есть, ну так прямой и прямой, то есть, а это а зуб, ну, да, а, когда, да, а, когда, да. а когда две посадки, так это такой ну и кстати, сюрприз на, на сюрприз, да. сюрприз, сюрприз да. да, кстати, иногда бывает, потому что не хватает, получается как топлива, да, получ... то есть назад летишь, и там дольше по времени это получается, может быть, даже две до заправки, ну, такое тоже может быть, такой двойной сюрприз, вот, но, в общем-то, долетели, нормально, выспались, поели дома. А дальше, вы сказали, у вас очень классно встретили, так как у вас была открыта виза, которая бесплатно заранее да. оформляется, паспортный контроль прошел без проблем, следующее, это трансфер, насколько угу. он был длительный, до отель, вообще, если брать остров Ханянь, средний трансфер, далеко ли отель находится вообще а, там. Ну, все самолеты прилетают в Хайко. это как бы на севере, получается, да, mm -hmm. а курорт, ну, можно, как бы в основном все это на юге, там теплее, mm -hmm. то есть вот, трансфер где-то у нас групповой был, э, ну, там, 3-4 часа, там, в зависимости... Я согласна, мы выходили самые первые, поэтому у нас где-то 3 часа было. часа, Дальше, там, Саня была, это уже люди где-то 4 часа ехали. Вот, в целом, ну, как бы, остров там передвижение довольно-таки комфортное, то есть там можно. Там на такси ехать, это где-то порядка 10 юаней, то грубо говоря, полтора доллара. Нет, это не от аэропорта, просто Нет, не такси, от аэропорта, да? но это если в целом просто так ездить, да. Там можно автобусом ездить, но автобусы они все до 23.00 только ходят, общественный транспорт. И самое классное, это скоростной поезд. Там он идет по кругу, то есть, садишься там в сане, допустим, и можно объехать и выйти в сане. Да, то почему есть, делаешь так? Потому километров он Часть людей так делает, потому что в Китае я все на китайском. <смех> <смех> как ни странно, то есть английский там, в принципе, особо не, не нужен. Да? Вот, да? вот знаешь, какие-то ну, какие элементарные вещи, где ты Маленький, можешь всегда да. Да, объясниться, то вот даже ну вот самые элементарные, то есть вот очень сложно, пока ты как-то там, не знаю, на мигах не покажешь, ну или все-таки используют да, переводчики онлайн или офлайн, это обязательно, ну скажем, там, где или Wi-Fi есть, да, получается, или там, где лучше с собой заранее закачать офлайн переводчик, ну вот просто все вот так вот, знаешь, общаются, сказали, показали показали и сказали. Ну, то есть, вот так мы вот же можно, в Китае да, мы, мы же в Китае, да, ну это вот как раз вот если все таки куда-то выбираться за пределы отеля, то вот прям нужно попросить или гида, или себе вот заранее подготовить все названия, вот потому что excuse me там и mm -hmm. что-то объяснить на мигах, ну то есть очень-очень сложно получается, лучше в этом плане готовиться. Так что запасайтесь терпением на длительный перелет мультиками, фильмами, сериалами. Прекрасная возможность посмотреть все сезоны Игры Кристаллов, если вы не да. видели. <свят> а, знаете, о, можно нам еще чуть-чуть заправки еще серии? Не успели. не успели, да. Оформляйте заранее визу на остров Ханьянь, просите вашего туристического агента, или же если вы самостоятельно бронируете, то знайте про такой нюанс, будьте готовы до заправки и к длительному трансферу, который в среднем 3-4 часа, и переводчик собой берите. Потому что цитата в Китае, все на китайском, и даже на английском будет очень сложно объясниться. Сделаем небольшую паузу, перейдем к следующему блоку, где вы гуляли, что вы делали, погода, экскурсии, отельная база в следующем видео.